Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Лев на сентябрь месяц. Вначале я хочу поблагодарить Наталью и Лену за донаты. И давайте приступим к раскладу. Первое, мы посмотрим ваши задачи на месяц, ситуации, которые могут быть, и как и советы, как из них выходить, и вообще понимание, для чего они у нас. да? Давайте первое, задачи. Туз мечей. Задача в этом месяце – действовать решительно, грамотно, смело, все продумав, рассчитать. рассчитав, вам будут даваться какие-то новые возможности, приходить какие-то новые идеи для того, чтобы добиться успеха в жизни. Совет по этой карте – проявляй э, инициативу, э, проанализируй ситуацию, прими какое-то решение, защищай свою правду, реагируй быстро и твердо. И в этом месяце сидеть не получится, нельзя – к успеху приведут только активные действия. Давайте посмотрим вторую карту. Шестерка пентаклей. Ситуация может быть, когда нужно будет просить помощи, да, и может быть вы какое-то время назад многое что-то потеряли, да, упустили что-то неправильное решение какие-то принимали и просто может понадобиться помощь. Вам обязательно ее окажут. Но здесь нужно сказать, что не надейтесь на постоянную помощь и поддержку. Это может быть одноразовая какая-то акция, вам могут дать кредит, вам могут одолжить, но вы попадете в зависимость. Вы должны будете потом это отдавать. Подумайте об этом, прежде чем как бы, обращаться за помощью. Тем более, что у вас новые какие-то возможности будут. Может быть, вы сами можете все разрешить. Ну, это, конечно, кому как, у кого, смотря какая ситуация, может, кому-то как раз именно вот эта помощь, она и возможность даст начать новый какой-то виток в своей жизни, получить вот эти новые возможности, да, но имейте в виду просто, что на вот этим на вот эту помощь чужие не надо постоянно рассчитывать. Это одноразовая акция. Давайте посмотрим вторую карту. Дама жезлов. Да, Жезлов говорит о том, что либо вы будете контактировать с женщинами, начальницами, там, может быть, мать у кого-то, да, вопросы какие-то важные будут решаться, или ваши вопросы будут зависеть от женщин. Прислушивайтесь к советам старших женщин, начальников, да, они вам, как говорится, плохого не пожелают. И здесь нужно еще понимать, что когда мы общаемся с начальниками, это, кстати, еще может быть государственные какие-то органы, когда нужно получить какое-то разрешение, какие-то документы оформить, какие-то, может быть, справки получить, да, сдать какие-то документы. Здесь надо учитывать, что относиться, как говорится, правильно надо да, к людям, которые выполняют вот эти обязанности госслужбы, Подход надо знать к ним правильный, да. Узнать, а как они решают, как они реагируют на какие-то вопросы. Чтобы свой вопрос продвинуть, надо просто знать, кому вы идете, как к этому человеку можно подходить. Для карьеры, для работы эта карта очень хороша, но мы потом еще карту работы посмотрим. Ситуации будут в жизни, в этом месяце, в сентябре, в которых нужно проявить силу воли, власть и решительность, когда мы мечей, да. В редком случае может быть заботу, если это как карта показывает мать, да. Может, вы мать, может, ваша мать там проявит заботу, да. Успех, успеха достигнете благодаря сотрудничеству с женщинами. Успешные могут решаться разные вопросы. И карта советует, что ты ярко прояви себя, будь независимым или независимой, самостоятельным. Сами определяйте свои цели, принимайте решения, демонстрируйте уверенность в себе, оптимизм. И э, вообще важно в этом месяце будет у вас вот именно карьера, именно работа, социальная какая-то жизнь, социальная реализация. Поэтому на это обратите внимание. Давайте посмотрим третью карту. Четверка чаш. Почему-то вот тут сколько раскладов уже сделала, то э, вас. Да, львы. у многих выпадают одни и те же карты видимо в месяц какие-то общие вот несет события, общие задачи для всех и здесь карта говорит о том, что вы сильно зациклены на себе, на своих каких-то внутренних проблемах, на кризисе на каком-то, может быть и застряли в каком-то негативе или видите все в каких-то негативных красках да карта говорит, что ты не поп земли, да, не только твоё вот важно, то, что тебе кажется сейчас, вот, мне там плохо или мне чего-то не достает, не хватает, да, но и другим может быть еще хуже, поэтому посмотри вокруг-то тебя, что происходит. Развернись к миру, выйди в социум, да, пообщайся с людьми, не закрывайся там в своей коробочке, да, не депрессуй один. И здесь вот... Вам предлагаются какие-то новые возможности для того, чтобы вы могли изменить какую-то ситуацию, решить какой-то вопрос, да, выйти из какой-то, может быть, сложной ситуации. Но вы, вот пока, да, карта показывает, вы можете этого не увидеть, не заметить. Поэтому обращайте внимание на все предложения, которые вам делаются, на все двери, которые вам открываются, да, и тогда добьетесь успеха. По этой карте вообще, как я говорю, это, конечно, карта, она может быть даже после какого-то праздника, когда, знаете, вот нам ни до чего дела нет, мы болеем, нам тяжело, нам плохо. И вот может быть такое просто состояние, да. Но по большому счету всегда карта обозначает какой-то внутренний кризис, что я хочу что-то решить, меня что-то не устраивает, и возможности для того, чтобы это изменить, у вас будут. Давайте посмотрим теперь карту по работе. Двойка мечей. Двойка мечей говорит о том, что будет какая-то остановка, торможение, зависшая, может быть, какая-то ситуация, когда нужно будет чего-то подождать. Если вы написали резюме, вы будете ждать ответа. Если вы должны принять решение, да, вы, тоже вам захочется отстраниться и не принимать решение, или даже отказаться от какого-то решения. Может быть, работу будут предлагать, если вы ищете, которая, от которой вы откажетесь, да, не захотите ее принимать. Или будет два одинаковых предложения, вы будете мучиться, какое же из этих предложений выбрать, да. Но по большому счету это вот остановка, это торможение, это когда мы внутренне напрягаемся, сомневаемся, не решаемся на что-то, выжидаем какую-то паузу. И а если мы с кем-то сотрудничаем, то мы кого-то держим на расстоянии, да. Мы как бы как будто бы.. Э Отстраняемся да, от человека или от организации, или от какого-то коллектива. И как бы хотим побыть вот наедине с собой. Для кого-то это отказ от конфликта. Да? Если какие-то люди рядом, которые раздражают, вызывают на, на конфликт. Захочется вот отойти от этого, да. Надо, надоело, не хочу в это вникать. Ну, еще это может быть. Два каких-то дела, которые и там, и там надо успевать, да, и я вот никому, никакому делу не могу да, отдать приоритет. Например, две работы, я работаю на двух работах, и мысли, может быть, появляются, да, что надо какую-то работу оставить и уже на одной, допустим, сконцентрироваться, но я не могу этого сделать. Или обстоятельства мне не дают это сделать, да, что мне нужно зарабатывать. А, карта говорит, что нужно успокоиться, да, взвесить э, все возможности, да, оценить их, просто сесть и, прямо, может быть, расписать, какие возможности эта работа дает, какие это, и что, вообще, мое сердце говорит, моя душа на эту тему, да, прислушаться к ней. Но карта все равно говорит, не торопись, прислушайся вот к себе, успокой свои эмоции, и ты примешь правильное решение. И как еще один совет, что подумаю, может, можно это совместить как-то, да, если есть возможность такая. Может, будет такая невозможность действовать из-за каких-то внешних факторов, да, людей или обстоятельств, или из-за других каких-то людей. Могут какие-то ограничивающие рамки быть. Может быть, там, не знаю, здоровьем надо заняться, да, и вам придется на некоторое время вот отключиться от дел рабочих хотя вот у вас дама жилов она говорила что вот прямо для вас это будет важно да ну что там какой выбор какое внутри сомнения какие переживания а давайте возьмем две карты еще на эту карту и посмотрим что там может быть так ну блин действительно вот Примерно одного плана карта, только это старший, Аркан, это младший. Но они говорят, что зависшая ситуация, что тяжелая работа, что нужно что-то дотащить до конца, довести дело до ума, да, и нужно подождать, возможно, вот этого результата, ждать не хочется. И возможности, то, видите, шикарные, все равно даются по работе, но они придут, видите, через и взятие ответственности на себя, но и через терпение, через труд, через какие-то жертвы. Давайте посмотрим по отношениям. карта сила карта добродетель карта которая говорит что нужно в этом месяце в этих вопросах семейных да и делах проявить силу духа и силу воли девушка украшает льва это может быть свои какие-то страсти какие-то свои вредные привычки вас как будто будут испытывать в чем-то да вот эту вашу силу и волю и надо будет ее проявить если вы решили там допустим заняться своим здоровьем, да, или там здоровым питанием, то уж это надо выдержать. И главное, что по этой карте у вас сил-то хватит, они у вас есть. Главное вот э, вот эту силу свою проявить, воспользоваться ей. Карта говорит, что нужен контроль над своими инстинктами и желаниями. И ты преодолеешь обязательно трудности, именно благодаря вот, силе воли. А, возможно, нужно еще быть и стойким. И решительным, и структурировать, да, или что-то организовать, навести порядок в чем-то для того, чтобы добиться успеха. Вопросы здоровья здесь немаловажно, да, что здоровьем надо заниматься. Ну, это, конечно, еще карта сексуальная, карта секса, когда в этом месяце, возможно, будут у вас энергия, желание, прямо вот хочется, да, направить энергию именно вот в это русло. Но здесь, видите, надо контролировать свои эмоции, надо не перебарщивать, да? И совет по этой карте. Будь уверен в себе, будь уверен в своих силах, прояви вот свою силу духа, приготовься к бою, если надо. Позаботься о своем теле, о своем здоровье, к бою с чем, со своими страстями, с какими-то трудностями, может быть. И, но при всем при этом не превышай свои полномочия. В отношениях все равно эта карта обещает. Ну, какие страстные, сексуальные отношения, много эмоций, много страстей. Там в каждой ситуации, конечно, разные могут быть развития событий, но вот общее такое направление. Давайте посмотрим теперь колоду мистера на чего не достает, не хватает, на чем нужно поработать. Вам выпадает верх и низ, и карта говорит о том, что... Кого-то из вас уносит от реального мира, и мало материального вы занялись, может, духовной какой-то работой, духовными какими-то знаниями, да, и такие вот улетели вверх, а зарабатывать-то тоже надо, да, кушать тоже хочется. И здесь обращает ваше внимание, что не переусердствуйте. И туда, и туда нужно уделять внимание. И вторая сторона — это низ, наоборот, мало души завышена важность материи. Кто-то, наоборот, много материального в своей жизни, да, Прям все силы на зарабатывание денег и для души вообще ничего не дает. Поэтому здесь нужно уравновесить, и это может помешать достичь вам успехов в этом месяце. Поэтому сгармонизируйте это уравновесие. И колода мистера, ой, извиняюсь, трансерфинг реальности, которая говорит о том, как мы можем изменить свою реальность, меняя свои мысли. И вам выпадает пятерка разума в поляризации сравнения, называется эта карта. И карта говорит о том, что когда мы сравниваем себя с окружающими, это порождает комплекс неполноценности. Вы либо принижаете свои достоинства, либо начинаете иметь комплекс, потому что кто-то лучше меня. Вообще в мире работают маятники да, над тем, чтобы энергию собирать. Каждый маятник себе собирает энергию Из каких-то человеческих эмоций И вот у маятника есть такое правило Чтобы вот собрать тех людей С них энергию собрать Он говорит Стань таким, как я ну, Какой-то образ дает человека там или ну, человека Делай, как я И карта говорит Не поддавайся вот Этим маятникам да? Позволь себе быть самим собой Не важно, что кто-то лучше У кого-то больше денег Кто-то красивее Важно, какой я уникальный, да, какие у меня таланты и возможности, на себе вот в этом плане сконцентрироваться, не сравнивать себя с другими. У каждого своя задача. Кто-то, может быть, в прошлой жизни добродетельно много сделал, заработал себе, и в этой жизни он богат и просто ничего не делает. А может быть, другой человек наоборот имел богатство, вел себя некрасиво, нарушал там какие-то законы мира и Бога, и в этой жизни вот в нищете да, живет. Все не просто так, и не надо себя сравнивать. У каждого своя задача, свой путь, свое развитие. Что еще говорит эта карта? Позвольте себе быть собой, а другим быть другими. Это, например, когда мы кому-то предъявляем какие-то требования, претензии к близким, да, нам не нравится, как себя, может быть, ведут. Ну, не только близкие на работе, допустим, коллеги. А карта говорит, оставь их в покое. Пусть они будут какими, такими, какими они есть. А ты будешь зато сам собой, и тебя тоже никто не будет иметь права там, осуждать, переделывать. А будь собой, развивайся сам, иди своей дорогой. А, что еще? А, карта говорит, что когда вы вот покинете строй, вот, вот этот, как это называется, стадо не скажешь, как... Ну, строй людей, который идет вот одним направлением, да, вот смотря на эти какие-то, на каких-то кумиров, да, на то, что предлагают маятники. И карта говорит, что когда ты покинешь строй, вот этот, пойдешь своей дорогой, тогда вот этот, может быть, весь строй повернется и пойдет за тобой, потому что ты решил для себя, что что-то есть важное, а значит ты уникален, а значит многие захотят пойти вслед за тобой. Вообще, карта говорит, людям нет дела до ваших недостатков. Лидером становится именно тот человек, кто не советуется с другими о том, как ему поступить, что сделать, какое решение принять. И просто человек никому не подражает, поэтому вызывает уважение, восхищение и желание других, наоборот, подражать, да, потому что все хотят быть такими Так, человек сам устанавливает себе достойную какую-то, ставит оценку, он сам знает, что делать, какие решения принимать, он ни перед кем не заискивает, не пытается никому ничего доказывать. И когда вы сами себе вот такую оценку ставите, то все окружающие автоматически с этим соглашаются, потому что нас обычно видят так, как мы сами себя видим. Вот мы себя не ценим, нас другие не ценят. Но когда мы начинаем себя уважать и ценить, Другие автоматически начинают это делать, потому что по-другому не бывает. Мы в мир отражаем то, что внутри нас. Не уважаем себя, значит, с нами обращаются, соответственно. Уважаем, значит, и это учитывается, да, и это отражается. Итак, дорогие львы, у вас месяц большой энергии, силы, возможностей. Вы всегда найдете помощь, если она вам нужна, но вы должны понимать, что надо опираться на себя, рассчитывать на себя, если только сильно нужно, действительно нужно, можно брать вот эту помощь. Но учитывайте, что это и зависимость определенная. Вы сможете занять такую позицию, когда вы берете на себя ответственность, да, когда вы лидер, и у Львы, ну, как бы это в вашей как бы ваша энергетика, вы ярко можете в себя проявить, и карта советует вам это сделать, да. А смотрите на все возможности, которые вам приходят, потому что вам будут новые возможности даваться. В работе будет либо выбор, либо остановка какая-то, но это все для того, чтобы вы нашли свои истинные какие-то интересы, свои истинные цели, да. Может быть, будет выбор между одной работой и второй, но и та, и другая, она требует времени, энергии, сил, затрат, и нужно довести дело до конца, и нужно выработать терпение. И в семье, в отношениях тоже нужно проявить силу, волю, обуздать какие-то свои желания для того, чтобы добиться результата, для того, чтобы прийти к тому, чего мы хотим, чтобы прийти к целям, которые мы хотим. Отношения обещают быть тоже яркими, интересными, интересными. Много энергии в них может быть, но здесь, видите, все равно надо все это как-то контролировать. Духовное, материальное нужно уравновесить. И не забывайте, что вы сами делаете свою жизнь. Если вы идете своим путем, все идут за вами, да, если вы смотрите на других, других, то вы идете за ними. Тогда вы не реализуете свой потенциал, тогда вы не приходите к своим целям. Поэтому, дорогие львы, я желаю вам удачи, используйте всю свою энергию, все свои возможности, которые вам идут в этом месяце. Надейтесь на себя, опирайтесь на свои духовные, моральные ценности, принципы стройте свою жизнь, да, дайте другим быть другими, и будьте тоже сами собой, и тогда вы добьетесь обязательно успеха. Я желаю вам удачи, процветания, любви. Пусть у вас все получится. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч, дорогие друзья!